Здравствуйте! Сегодня, продолжая тему курс «Вернуть гибкость», поговорим о том, когда же удобно растягиваться, когда можно, когда нужно растягиваться. На самом деле, ограничений на этот счет не существует никаких, и это зависит только от вашего желания. Вы помните, что для того, чтобы поддерживать гибкость, поддерживаясь, поддерживать подвижность суставов, связок. Для этого нужно каждый день выделять на растяжку 5-10-15 минут. Хотя бы 5, в идеале 15. А вот когда растягиваться? Можно включить растяжку в утреннюю зарядку, чтобы помочь организму очень мягко из состояния сна перейти в состояние бодрствования. Можно выполнять упражнения на растяжку на работе, для того, чтобы сбросить стресс. Можно выполнять упражнение на растяжку после долгого сидения или стояния после долгих каких-то статических положений тела. Для того, чтобы снять напряжение, для того, чтобы выровнять осанку, для того, чтобы сбалансировать ваше тело и снять опять же напряжение. И конечно же можно выполнять растяжку вечером, сидя перед телевизором и совмещать приятное с полезным и послушать то, что вы хотели послушать или посмотреть. Поэтому эм, ограничений, когда выполнять растяжку, не существует. Есть только ваше желание. На моем YouTube канале есть целый плейлист растяжки на все случаи жизни, и вы можете воспользоваться этими растяжками. Это базовые какие-то упражнения, идеи, которые вы можете использовать для своих комплексов, для своих упражнений, для своих занятий. Если же вы хотите иметь индивидуальный подбор тренировок, то пишите, звоните, обращайтесь, потому что все мы разные, и каждому из нас, возможно, потребуется что-то свое особенное. Это первое. И второе, не забывайте, что тренировки желательно хотя бы раз в две недели менять. Менять комплексы для того, чтобы мышцы не привыкали, и чтобы вы выполняли свои упражнения не на автомате, осознанно ощущая свое тело и ощущая свою мышцы. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. Если видео было вам полезным, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. И, конечно же, пишите, задавайте ваши вопросы в комментариях к видео. Я стараюсь на них на все ответить. До встречи, друзья! Записывайтесь на курс вернуть гибкость, и тогда у вас будет возможность выработать индивидуальную программу тренировок. До встречи, друзья!